Глава МИД Узбекистана заявил, что считает высказывания некоторых лидеров зарубежных стран о возможном присоединении страны к союзному государству России и Белоруссии провокационными. Как сообщается на сайте ведомства, в последнее время некоторые иностранные издания, претендующие на объективность и беспристрастность в освещении событий, продолжают тиражировать необоснованные высказывания отдельных лидеров зарубежных стран относительно расширения союзного государства и присоединения к нему республики Узбекистан.